Есть. О, О. мушки заколебали просто вообще комары мушки ох Есть первый заброс. У нас щука есть. Мы на новом месте сейчас. Хороший. ох вот. ох ну, что ж ты? А, она все-таки зв... туда зашла ох потихоньку иди и вот тупиковый участок вот этот вот а, мы сейчас будем здесь короче пробовать а, окуня половить вот. здесь в том году позапрошлом ну в общем уже в течение пяти лет сюда заезжаем и здесь пробуем окунь ловить здесь в принципе он есть Мы сейчас будем пробовать так угу. Угу. здесь обрывистый берег Бачу, так ну вот сейчас под сейчас будем здесь кидать вот завод небольшая и вот туда будем кидать еще да, да, да. ладно сейчас проверим сейчас попробуем покидать вот резина fox красно-белая она меня каждый год выручает погнали он плещется рыба прям видно Так, первый заброс был неудачный Трава, одна трава Зацепили траву Ну, одного я поймал Одного не успел заснять. О, сейчас, сейчас покажу. Вот. Вот такой вот. Кстати, забыл сказать, что мы сегодня на ляме. Вот. Ля мино называется. Машка короче, заколебала ее очень много. Вот. Видите? Вот она сверху над моей рукой. Вот. Сейчас отчали, минут 20 прорыбачили, я одного только окуня выкинул. Вытянул. Такого грамм на 300 нормального. Ну, сами видели. Вот. И поедем сейчас на свое место. Надеюсь, мы там и щуку, и окуня половим. Ладно, всем желаю приятного просмотра, А мы поехали дальше. есть первый заброс у нас щука есть мы на новом месте сейчас щука есть Здесь комаря капец, просто жопа, ну, просто конкретного, блин, очень много, брызгаешься, почти не помогает, не помогает. Ну ладно, э, в общем я вам расскажу, значит, мы приехали на стан, расположились, костер разожгли, э, съездили на ту сторону, на разведку, э, ну и как вы видели, я одну поймал щуку, э, вышла она, короче, 5 килограммов 200. Ну и пока мы закончили нашу рыбалку, мы сейчас посидим, уху сварим. Вот. Ну а завтра выдвинемся, выдвинемся на основную рыбалку. И постараюсь заснять все то, что мы поймаем. Подписывайтесь также на канал, оставляйте лайки. Ну и сами знаете, что делать. Ну а, друзья, вот эта щука, которая на 5 весь попалась, в ней был окунь большой. Вот такой вот. Сегодня приготовили уху из щуки, которые поймали. И один окунь сейчас практически готово, и мы будем ее кушать ну вот, друзья мы приготовили уху под уху это конечно надо Давайте. надо выпить, вот, выпить. Надо. Олежек, давай всего доброго всем всего доброго Всем доброго времени суток сейчас уже утро сейчас поедем попробуем порыбачить нас также атакуют комары вообще просто их очень много и приходится вот спасаться вот такой вот этой вот такая вот это вообще помогает комаров у нас лично у нас хорошо вот. ну ладно погнали ну я конечно стал как всегда позже всех люблю поспать и вот такая вот у нас щука первой попалась практически такая же которая была вчера Есть! Есть! Хороший! О, щучка! Так, давай, наверное, усак! Бежи! Ух ты, есть. Ах, О. Красиво было. Да, я заснял. Да. Я заснял. Хороший. Есть. На релакс поставил Приманку Релакс. Вот такую вот окунь берет. О, да, вот. О что-то взяло. Блядь, нет. Ну, что-то было непонятно, то ли что-то ведет. Только не сильно дергай вообще не дергается, она просто плывет. А, ну есть, есть. вот щука, щука, хорошая. Смотри. Бля, сошла. А, падла сошла. Надо же так. Есть, нет? Давай, давай, давай. Сошла? Бля. О! Хороший, что-то есть, окунь по-любому. Что, а? да, походу щука, да, щука. Все ага. Прям сразу взяла. Что что? А, она звонит. Сейчас таки туда зашла. Этот. За свою. Кто это тащит? Сейчас за твою зацеплю нечаянно. Выше подними ее. Ага, во. Есть еще одна. Да херво непонятно. Вроде окунь. Подожди. Подожди, я не вижу, что это. Окунь, окунь. Огонь. О, хороший. Вообще огромный, просто нормаль, нормальный такой. Прям хороший. Ох ты. Да, измучу измучаю немножко. Опа! Есть, она прям сидела там под кустом. Сейчас. Есть! Щукарь! Давай, говори! А что говорить? Вот делаю казачий саламур Из-за куней. из куней. Сейчас... На копчение. Да, сейчас коптить будем. Сейчас просолим, как соломура. Сделали тузлук с полпачки соли. А, ведро туда полпачки соли высыпали, с водой смешали. Расководили куня просолились уже, можно коптить. Ну все, мы приехали назад, сейчас лодку будем грузить и все, мы сегодня классно отрыбачились. Щука, окунь был, комары задрали. Короче, ребята, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, как всегда. Вот. Была удачная рыбалка. Ну и всем не хвоста, не чужие. Всем пока, всем счастливо.